Их трахт! Ду биста пунем! Их бин оклиги! Год мит унс! Толя, ты понимаешь? Год мит унс! Я смотрел на детскую фотографию Эдиты. Ей исполнилось 13 лет. Наступил 1900. 41 год. Эдита действительно была настоящей еврейской красавицей. Ее белые кудри спадали на ее хрупкие девичьи плечи. И самое незабываемое это ее серо-голубые глаза, которые смотрели на меня с этой фотокарточки. Я отдал фотокарточку Эдиты, она немного подумав продолжала. Я не помню как, что, почему, но наступила холодная, промозглая украинская осень. И вот мы с мамой на железнодорожной станции одного из местечек Винницкой области. Нас посадили на перрон, и мы находимся в таком состоянии несколько дней. Люди в черной форме кричат на нас. Украинские полицаи закрывают нам рот, чтобы мы не плакали и не кричали, не создавали лишнего шума. Эдита продолжала вспоминать. Нас погрузили в железнодорожные вагоны. И вместе с мамочкой мы оказались в лагере смерти «Мертвая петля». Так между собой мы называли это место, куда нас привезли. Это было в селе Печора. «А почему «Мертвая петля»?» – спросил я. «А потому что никто оттуда не возвращался. Там погибло более 40 тысяч евреев. А в живых осталось всего 200 с чем-то человек. Как ты понимаешь, я одна из них. Я вспоминаю... Ужасный случай, который произошел со мной. Я не боялась смерти. Мне было совершенно наплевать, когда и как я умру. В лагерь приехал высокопоставленный немецкий офицер. Он был одет в черную форму. Мы с детьми сидели у барака. Он подошел к нам и на ломаном русском сказал, «Дети, хотите шоколадку?» И протянул нам шоколадку. И мы своими детскими ручками потянули за шоколадкой. «Да, хотим, хотим!» Он сказал, «Тогда работайте!» А мы спросили, что нам делать. Он размеялся и сказал, сегодня суббота, евреи по субботам не работают. И он пнул меня сапогом. Развернулся и ушел, а я вдогонку крикнула ему, можешь меня убить. Он повернулся и сказал, еврейка, будешь работать. Вдруг Эдита замолкает и как будто что-то пытается вспомнить. Вспоминает и продолжает. Я очень хорошо помню одну женщину, очень нежная, очень добрая, украинская женщина, акцентирует Эдита. Женщина, в которой было очень много необычного. И что же необычного было в этой женщине, спрашиваю я. Она каждый день приносила нам пищу, свежий хлеб. А еще я помню ее украинские молитвы, которыми она молилась за нас каждый день. И какие же это были молитвы, спрашиваю я. Это была молитва, Эдита замирает и пытается вспомнить. И она вспоминает первые слова этой молитвы. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое». Я, выслушав Эдиту, обращаюсь к ней и говорю, «А вы знаете, что это не украинская молитва и не русская молитва? Это еврейская, это древняя еврейская молитва». «Не может быть иронично, — говорит Эдита». Еврейская молитва, которую знают украинцы, я такое не слышала. Я открываю ей новый завет и говорю: смотрите, это Ишуа, Иисус, еврей по происхождению, учит своих учеников. Все они были евреи, молиться этой молитвой. О, Толя, ты опять говоришь о Боге. Наши встречи с Эдитой продолжались уже примерно на протяжении десяти лет. Я выжила в Холокосте. Я знаю, что никакого Бога нет. Это вымысел, это иллюзия. Более того, у людей, которые уничтожали нас, было написано "Год mit uns». Ты знаешь, что такое с немецкого переводится "Год Митунс". Это означает «Бог с нами». Я открываю книгу пророка Исаия и зачитываю «Идите» 7 главу 14 стих. «И нарекут ему имя Эммануил» что в переводе означает «Бог с нами». А вы знаете, Едита, что эту фразу «God me люди взяли из древнееврейского писания, из Танаха, из Ветхого Завета? «Бог с нами». Они не придумали, это не немецкая фраза, это еврейская фраза. «Не может быть! Ну что ты постоянно пытаешься меня переиграть?» Опять-таки с присущей иронией Едита обращается ко мне. Стоит отметить, что Эдита прекрасно владела идышем. И часто мои высказывания о вере, она комментировала различными еврейскими шутками на Идыше. Очень часто она мне говорила, «Их трахт дубиста шейны пунем!» Показывая пальцем на себя, Эдита продолжала, «Их бин книге. В переводе на русский это значит следующее, «Ты очень красивый, но я очень умная». Я останавливал Эдиту и говорил, «Это значит, что на сегодня разговор о Боге закончен». «А ты тоже, о Клиге, ты тоже очень умный», — говорила Эдита. Время шло, Эдита постарела. И что самое печальное и неотвратимое, Эдита умирала. Но что самое удивительное, вместе с Эдитой умирала ее неверие. Все чаще во время моих визитов Эдита говорила мне, Толя, сынок, молись теперь за меня, мне это так необходимо. В один из последних визитов в дом Эдиты мы снова говорили о вере, говорили о покаянии, говорили о том, что Ишуа – это мессия для Израиля и всех народов, которые умер на кресте и воскрес, чтобы оправдать нас грешных. Идита опять возразила мне уже до более знакомым возражениям. Год мит унс, Толя, ты понимаешь? Год мит унс! На пряжках людей, которые нас убивали, было написано ⁇ Бог с нами ⁇ Я опять напомнил, идите, что ⁇ Год мит унс ⁇ взято из древнееврейских писаний, что означает ⁇ Бог с нами ⁇ Идита замолчала. Я спросил у нее, вы хотите, идита, чтобы Бог был с вами? Вы хотите этого прямо сейчас? Она думала, а потом сказала ⁇ хочу ⁇ и мы молились вместе с ней. И этим днем молитвой покаяния. Эдита приняла своего еврейского мессию. Я обнял ее, поцеловал ее в обе щеки. И прекрасно понимал в тот момент, что больше я Эдиту не увижу. Она умрет через 10 дней. Гувернантка закрыла за мной дверь. Я спускался с восьмого этажа, девятиэтажного дома, где жила Эдита, и думал одним предложением: God meet uns. Бог с нами. Год мит унс. Бог теперь сыдитай.